Всем доброго времени суток, друзья. Я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник сейчас для специалистов, помогающих профессии. Я помогаю своим коллегам увеличить свои доходы в десятки раз за счет сужения своей ниши и за счет ценности себя и создания системы. Сегодняшний эфир будет называться Зачем больно себе делать? Зачем себе больно делать. Здравствуйте, здравствуйте! Что присоединяется, я вам очень рада. Уже завтра, в 15 часов, начинается мой трехдневный интенсив как психологу, коучу, эксперту помогающих профессий, помогать своим клиентам эффективно и дорого. Все правда о звездном коучинге. А сейчас я хочу сказать более детально, зачем себе делать больно. Сегодня утром считаю людей, которые приходят, сейчас идет реклама и идет подписка на мой канал, за что я вам, друзья, очень-очень сильно благодарна, вот прям искренне-искренне. Если хватает времени, чуть-чуть захожу на ваши странички и смотрю, какие люди ко мне подписываются. Конечно же, смотришь на те странички, кто тебя комментирует, больше на тех, кто комментирует. Тех, кто лайкает, меньше захожу, потому что не успеваю. Но на тех, кто комментирует, интересно, что же люди пишут. И вот заходишь на страничку, сегодня есть там парень такой интересный, очень активный молодой парень специалист по тайм менеджеру так написано в его страничке его позиционирование здравствуйте здравствуйте спасибо за ваши сердечки и полистала его страничку он то меня за прокомментировал сказал что написал что все, все очень четко структурное по делу ну думаю зайду посмотрю на страничку доброе утро мариночка и смотрю, у него там есть такая практика, где он стоит на гвоздях и, значит, работает, ну, есть такие практики, гвозди хождения, огне хождения, вы знаете, да? И вот благодаря ему я делаю такой неплановый, неплаванный выход в эфир, потому что готовлю вам, кстати, очень крутую презентацию на трехдневном интенсиве, ссылочка в шапке профиля где вы сможете сразу много сразу применить и делать, получать свои доходы. Спасибо вам за ваши сердечки. Так вот, смотрю на эту практику, где он использует ее для и проходит боль. Я написала там в комментариях, что да, человек, по сути, не ценит то, что в нем есть хорошего, и что вокруг хорошего. И если сам человек не делает себе больно не ищет новые трудности для своего роста, то Вселенная, внешний мир, позаботится о том, чтобы человек встряхнулся и начал что-то делать другое. Как психофизиолог скажу так, и вы это знаете, лично помню вам научные данные. Человек приходит в этот мир для того, чтобы расти и развиваться. Теперь давайте рассуждать так. Допустим, Одно растение поливают, ухаживают, оно растет классно, супер. А другое растение не поливают. И оно, как правило, что? Пропадает. Но то растение, которое сильно хочет вырасти, хочет пробиться к солнцу, к свету и к жизни, оно пробивается как через асфальт даже. Замечали такое? Я это видела, не раз наблюдала, и вы тоже это видели. Почему так происходит? Потому что тот, кто хочет жить, тот, кто хочет достигать других доходов, отношений в семье, тот, кто хочет найти своего любимого человека, построить здоровые отношения, воспитать человека своего, из своего ребенка человека с большой буквы, чтобы он адаптировался, чтобы он в этой жизни был таким там этот человек, конечно же, будет работать над собой. И он будет искать эти трудности сам. И вот этот пример с этими гвоздяхождением у Александра мне напомнил о том, что многие из нас, вот эксперты, прошли какие-то тренинги, зацепились какой-то теме, которая вам нравится, и доходы не растут. А мы думаем, а от чего это? И начинаем идти на какие-то новые тренинги, на какое-то новое обучение, ищем какие-то курсы. Есть такое? У кого есть, ставьте, пожалуйста, единичку. Сейчас я объясню, что это значит с точки зрения психофизиологии и развития вот этого нашего Вселенского. Мы привыкли… Если вы будете писать более активно, я больше дам вам пользы. Не, не будьте инертными. Спасибо большое. Спасибо. Так вот, смотрите. Мы привыкли учиться… И у нас нам вложили с детства, что учиться это хорошо, что дипломы это классно, да, что чем больше у меня дипломов, тем я круче. Угу. Спасибо вам огромное. И мы на этой привычке идем учиться. И вот у нас в голове на, на уровне ДНК заложено, что нужно учиться. И поэтому мы идем учимся. Но когда нет результатов... Таких, как нам надо бы, хотелось бы. Кстати, хотеть тоже надо уметь. А, иду и наслаждаюсь. Угу. Так вот. Если у нас нет результатов, которые нас, нам бы хотелось, ну, например, например, хочется других отношений, больше счастья в отношениях, да, там надо сузить. Нет этих денег, которые мы хотели получить. Как правило, мы снова идем учиться. Угу. Потому что думаем, что нам мало знаний. На самом деле наш мозг наш, нас обманывает, потому что, чтобы получить другие результаты, нужны другие действия. Согласны? Если вы, например, э, пошли в спортзал, начали там работать и при первом неприятном ощущении, когда молочная кислота начинает мышцы там, а мы начинаем сваливать, то ничего и не будет, все вернется назад. А кто-то -то пойдет дальше, прокачает эту мышцу, да, и молочная кислота разойдется, то тогда растут мышечные волокна, и тело становится интересным, мы чувствуем тело такие вот прям, да. То же самое и в развитии, которое называется обучение. Люди идут в обучение и забывают, что это не послушать, посмотреть лекцию и попкорн покушать, пожевать. А обучение, в нашем с вами случае, это новые действия, которые ох как не хочется делать. Потому что инертность приводит к тому, что у нас с вами куча дипломов. А результата как не было, так и нет. Согласна? Если я не учусь, мне становится плохо, я очень напряженная и агрессивная. Супер. Поэтому эта новая информация, она дает уже как наркотик. Да, и люди сегодня, вот теперь спасибо вам большое за то, что вы мне написали это, люди сегодня привыкли уже те, которые думающие люди, привыкли, что надо учиться, они идут в интернет, их становится все больше и больше, и в итоге они становятся умными очень, они становятся, ну, думают по-другому, чувствуют по-другому, выражаются умными фразами, и какое-то проходит время, они начинают что-то, может быть, делать. Но благодаря вот этому... Моменту, что сейчас много обучающих всяких курсов, люди, конечно же, жадные в хорошем смысле до новых знаний, они получают как допинг, и на какой-то момент им становится хорошо. А результата как не было, так и нет. А денег как не было, так и нет. Или там повысились немножко там, доходы, например, если по деньгам вы пошли учиться, и снова все стихло. Что же нужно делать в этом случае? В этом случае как раз для начала нужно понимать, что сегодня обучение – это действие. А действие нам не хочется делать. Потому множество курсов, которые люди проходят, эти курсы уже становятся пресыщением. Люди уже просто устают от этого курса. И просто важно понять, что сегодня в мире происходит. Спасибо большое за ваши сердечки. И понимать, что курсы для начинающих – это круто. Курсы для тех, кто уже что-то знает, подтвердить свои какие-то знания. Я тоже хочу учиться, постоянно учусь. Но я ищу для себя ответ, а что мне это даст, какой я хочу получить результат. Угу. И я осознаю, вот я про себя говорю, что новое обучение, и чем дороже оно стоит, тем больше мне даст ломку, боль, потому что новое сознание, новое, новые нейронные связи простраиваются, и я начну что-то делать другое. И поэтому вот эти огнехождения, <coughs> вот эти хождения по, по гвоздям, это показатель того, что человек должен сам себе сделать больно чтобы потом было хорошо. А теперь переходим. Спасибо большое за ваши сердечки. Спасибо вам огромное. А теперь переходим к нам, к нашим людям, коучам-психологам. Теперь смотрите. Психолог-коуч, у которого весь день забит консультациями, и он работает на износ, а доходы у него минимальные. Что это значит? Спасибо вам огромное за ваши сердечки. Спасибо. Что это значит? Если доходы минимальные, вот напишите, пожалуйста, у кого доходы не радуют, кто бы хотел увеличить свои доходы в 3, 5, 10 раз. Пишите. Теперь смотрите. Если мы говорим про коучей, экспертов, психологов, нумерологов, астрологов, эрегрессологов, людьми, которые занимаются каким-то определенным видом деятельности и помогают людям. Если вы видите, что ваши доходы вас не радуют, вы хотите их поднять там 3-5 раз, значит, нужно подумать, а что я делаю не так? На какую доску с гвоздями мне нужно наступить? Чему мне надо еще научиться? Что мне нужно сделать, чтобы у меня мои доходы выросли? Скажу вот такой пример по себе. Я 10 лет уже на рынке, 11 пошел. Спасибо, Ярослава. Вот тот, кто хочет, тот, кто включается и пишет какую-то обратную связь, они не инертно сидит, а тому уже открывается. Я вам скажу, как психофизиолог, человек с медико-биологическим образованием. Это не просто эзотерика, хотя эзотерика здесь тоже работает. Люди, которые включаются, подают какие-то знаки, они находятся в... Сейчас я отвечу вам, почему не получается они уже изначально какие-то там приоткрывают себе двери, потому что когда люди находятся в эгрегоре, похоже, вот сейчас люди что-то сидят, потому что они хотят что-то улучшить, они не просто слушают, они понимают, что Новосельская, на которую они подписались, она крутой спикер, она крутой психофизиолог, ее люди получают доходы, увеличивают, она помогает людям, ее коучи-психологи помогают людям, значит, что-то она мне может дать, правильно? Так вот, Люблю действовать. Вопрос: ради чего и какой результат хотим получить? Супер, отлично! А теперь смотрите, если мы с вами распыляемся, я распылялась, у меня я хотела помочь всем. Я тренер личностного развития, NP-мастер. Мне казалось, что я уже ну все знаю. Ну, вот, как та училка: да, вот я уже все знаю, и вот, пожалуйста, идите за мной. Так вот, я распылялась, я многие годы где-то лет 5, наверное, просто распылялась, стояла вот такой растяжке, и я всем сеяла, всем давала. Да, у меня были люди, были клиенты, я зарабатывала, объездила уже полмира благодаря этой работе онлайн. Но я научилась отслеживать, что происходит в мире. Меня научили в главном управлении разведки, где я работала, системно мыслить. Я смотрю и системно рассуждаю так. Мир наполнен информацией все больше и больше. Сегодня, для того, чтобы люди тебя слушали, нужно выдать то, что ты делаешь, свое уникальное торговое предложение, свое позиционирование за 15 секунд. Иначе тебя не будут слушать. Или же нужно дать такую информацию, чтобы она зашла, и люди тут же ее применили, чтобы какие-то инсайты были. Так вот, я слежу за тем, что мир наполняется информацией. Причины переполнения информацией это создание искусственной шизо пандемии. Для чего Сла... главная тема создания шизо-коронапандемии пандемии слабый умри? Кто это уже понял, поставьте плюсик в чат. И вот так мы начали с доски гвоздей, с гвоздями, которые Александр мне утром показал. И сейчас приходим от частного к общему. Итак, смотрите, главная причина — создание вот этих кризисов и в данном случае шиза корона пандемии главный лозунг слабый умри кто это понимает плюсик чак кто это впервые услышал поставьте его знак спасибо большое молодцы спасибо следовательно идем дальше если люди сами себе не ищут вот эту доску с гвоздями Сидят сутками, консультируют, э, и у них нет времени на 15 минут, чтобы им выделил специалист и показал им, как он может улучшить доходы в 10 раз. Значит, такой человек должен себе, обязан просто себе сказать, блин, так я жраб своих привычек. У меня такая возможность попасть сейчас на консультацию к Новосельской, а у меня весь, расписан весь день под консультациями. Вы же победители, да. И здесь... Важно, что мы с вами поняли одну штуку. Я как биолог, психофизиолог, это мое базовое образование, напомню вам, вы тоже в школе учились, есть такое понятие, как сохранение популяции, биологический вид, выживание. Так было всегда. Всевозможные вирусы, кризисы приходили, создавались какие-то вакцины, годами придумывались, обследовались и людей спасали. Кто-то кто умирал. Кто-то сильный выживал. Согласны? Именно сегодня для адекватных, сильных людей есть источники, реально проверенные. Зайдите, пожалуйста, кинезиолог паршуколова Колова в Теплинг и там запишитесь на интенсив и на консультацию. Сегодня у нас, завтра у меня три дня интенсив без 15 часов, и там будет ну, просто суперская информация, которая даст вам возможность применить ее. А кто хочет быстрее, уже прям сегодня зарабатывать больше, тогда прошу на консультацию. В любом случае, и та, и та возможность у вас есть. Так вот, смотрите, люди, в данном случае мы говорим про массы, они не понимают, что с точки зрения системного мышления планета переполнена... Мусором, грязью, больными, злыми, люди свои испражнения оставляют, продукты распада, они создают своим, своим производством много препаратов, валяющихся на улице, пакеты, мусор, пластик и так далее, вы это знаете, это не я придумала. Да, с вашего сообщения, да-да-да. Я уже хотела провести эфир про то, что такое трудности, которые нужно проходить. Важно себе самому трудности искать, иначе догонит. Поэтому ваша доска с глазами очень классно сюда вписывается. А дальше я развиваю тему, которая звучит так. Вам всем будет сейчас полезно. Вот про ваши консультации значит, который у вас сегодня день загружен. Мужик рубит топор, топором дрова. Рубит, рубит, рубит, прям вспотел, вспотел, рубит. А другой идет и смотрит. Слушай, да тебе надо топор поточить. А тот говорит, да не мешай, надо дрова рубить. Понимаете, Александр, это я к вам обращаюсь, также многим другим. Мы часто не замечаем возможности, мы теряем эту возможность. Мы настолько загружены в повседневной работе, мы консультируем сутками людей, мы получаем гроши, мы падаем, руки опускаются, и мы не понимаем, что важно четкое позиционирование, важно четкое понимание своей целевой аудитории, важна программа, важно уметь консультировать. Я об этом буду обучать, и в третьем дне у нас будут прямые разборы, как консультировать. Хотя я буду три дня давать вам очень много полезных вещей, которые я получила за 10 лет в результате практической работы онлайн. Итак, я возвращаюсь снова к системности мышления. И вот те люди, которые сегодня имеют огромное количество качественной информации, не только грязной, которую мы умыем, ну вы поняли, загаживает. Они настолько привыкли быть инертными, они настолько привыкли быть ленивыми. Они настолько привыкли рубить тупым топором дрова, что они воспринимают то, что им капают на подкорку. Об этом тоже будет на интенсиве. Как удержать фокус внимания и достигать своих целей, чтобы не сбиться с пути. Они настолько привыкли эти люди рубить тупым топором, что им лень зайти в Google и посмотреть. Например, профессора Гундарова Игоря академика-эпидемиолога, например, других докторов биологических и медицинских наук, и они вам разложат по полочкам, что, например, этот вирус уже сто или 200 лет ему, что он уже был, как и все остальные вирусы. А люди, ну, они же бараны, ну, считают что мы бараны, поэтому накладывают психоз, от которого люди боятся, тревожатся, и любое заболевание они уже, ой, корона, ой, корона, ой корона, и все, и ты корону что вот этим мозгом своим притянул. Да, понятное дело, что мы приходим и уходим. Кто-то от короны, кто-то от, от чего-то другого, мы уходим. Но людей загоняют в тот, э, то рабское мышление, которое боятся включить трезвый рассудок, контроль ума взрослых людей. И мы, как стадо баранов, идем на бойню. Так вот, я снова перехожу к тому, что смысл развития человека – это прохождение через доску с гвоздями. Спасибо, Александр. Я к тому, что мало обливаться холодной водой, как я обливаюсь каждый божий день, делаю зарядку, растяжку, занимаюсь собой, потому что у меня ценность, моя жизнь, мое здоровье, мой трезвый рассудок – «Ценность – это моя работа, в которой я вкладываю душу и даю людям, чтобы они тоже росли. Я для себя решила, что мне выгодно быть здоровой, и поэтому я собой занимаюсь». Поэтому, когда много говорят, «Ой, ты так хорошо выглядишь», я говорю, «Да нормально я выгляжу, мне просто выгодно заниматься собой, потому что я хочу быть здоровой, чтобы больше жить, радоваться, а другим давать пользу». Поэтому инертных людей, ленивых людей, которые соглашаются быть баранами на них создается те трудности извне, которые они подхватывают на эмоциях, создают психоз тревогу и таких людей быстро сметет и мы сейчас с вами должны это понять надо поблагодарить за свои гвозди совершенно верно и эти гвозди приходят к нам с, э, с, из внешней среды если мы чего-то не понимаем, если человек не понимает, значит, и так, таких много кто не понимает. Значит, включаются вселенские законы, мировой заговор, как угодно, о чем мы говорим. Но это, это закон развития человек, человека. Включаются другие способы, которые человека заставят. Заставят дать ему пинок под зад, чтобы человек что-то поменял. Теперь снова возвращаюсь к, нас, к, на, к нам, психологам-коучам. Смотрите, я даю своих видео, своих материалах очень много полезного. Люди после люди после моих, даже бесплатных консультаций, после эфира увеличивают увеличивают свои цены на свои продукты. Они уже революцию какую-то делают у себя. Но Хочу сказать вам, что одной консультации, одного эфира это мало. Если мы говорим про то, чтобы создать систему, которая в из клиентов будет стоять, если мы говорим о том, чтобы позиционироваться, сузиться, поднять цены, поднять свою ценность внутри себя, это, друзья мои, месяца три работы. Причем это рост, духовный рост. И это духовный рост через сопли и слезы, освобождение. Это вот гвозди. Это вот гвозди, про которые мы начали с этих гвоздей из, у Александра. Поэтому вы, конечно, можете дальше слушать, вы, конечно, можете дальше проходить какие-то курсы, вы, конечно, и дальше можете продавать по, по 100 долларов свои консультации или, или что вы там продаете, а можете сделать себе революцию, а можете сейчас сделать революцию в себе, сделать себе такие гвозди, которые вас выведут на, на результаты в несколько раз. У меня сейчас работает 7, 7 человек в группе, психологи, коучи, консультанты. Одна из них вчера выложила аудио очередное аудиосообщение. Я думаю, скоро Мария напишет, сделает видео, я его выложу. Которая, применяя каждый день те знания, которые я даю, она выросла уже раз в десять и в личностном, который сказывается на ее отношениях с мужем, с ребенком, и в отношениях со своими клиентами, которые приходят, делают, и он, она уже за месяц дала своим, помогла дать результат своим клиентам, которые там вернулись к жизни после депрессии. Одной э, дали работу, нашла работу, о которой только мечтать можно. То есть человек, она просто реанимировала. Это после тех конкретных Действия, которые я даю на тренинге. Я вышла в этот эфир и вообще вышла вот на этот интернет-пространство со своим онлайн-образованием не просто так. У меня есть мое понимание, зачем я это делаю. Мне больно смотреть, что происходит в мире. Мне больно. Я объездила полмира и я знаю, что люди везде одинаковые. Есть инертные, их масса, большинство, это 95 к сожалению. Это и Европа, это и Азия, это и Африка, это... Вот в Америке такой еще не было, но уже вот скоро поеду. Так вот, друзья мои, мне больно, что происходит в мире. И я однажды поняла, что если я подготовлю хотя бы... 10, 20, для начала, крепких, разумных, сильных лидеров, потому что хороший специалист – это лидер. Это софт-скиллы, прокачанные аж, аж бегом, понимаете? То есть, если вы хороший специалист, но вы сами себе не создаете этих досточек из гвоздей, а если досточки из гвоздей создаете, то это лишь для галочки, потому что все равно… Продолжаете продавать задешево, улавливаете, да, о чем я? Кто улавливает, поставьте плюсик. То вы все равно стоите на месте. Поэтому и тело, и душу, и мозги нужно прокачивать. Иначе выживут только сильные, нас загребут, как э, серых мышей. Мы сами себя загоним в это стойло. И поэтому в моем понимании: вот я дошла до того, что если я понимаю, что происходит в мире, я понимаю, что нужно делать. Я понимаю, как нужно помочь специалистам делать, сделать себя сильнее, крепче, и они смогут тоже продавать дорого свои продукты. Я за то, чтобы дорого продавать свои продукты. Еще раз дорого. Понимаете? Это тысячи долларов выше. Ниже даже не рассматривайте работу со мной. Потому что если вы еще не созрели, ну вот есть несколько человек у меня, которые не созрели, но за пару недель уже созрели аж бегом, <смех> понимаете? Потому что внутренняя ценность — говно, простите за мое такое выражение, у нас его уничтожили до невозможности. И в эту внутреннюю ценность я помогаю поднять. Дальше помогаю разобраться, кому вы помогаете, чем вы помогаете. И какие результаты люди получат? Они а описание на вашей странице, позиционирование про тайм-менеджмент, а пишет про тренинги, непонятно про что, да? Или, например, красивая, красивая страничка, обалденное приятное лицо такое, прям прям притягивает. там психолог девушка, я вчера ее ходила по ее страничке, прям смотреть одно удовольствие, прям бальзам на душу. А размыто позиционирование, непонятно кому, чем? и за сколько времени человек получит результат. Поэтому консультация в шапке профиля, трехдневный интенсив с 27, 28, 29 будет тоже там в шапке профиля, регистрируйтесь. Ну и в заключение, зачем нужны гвозди? Вот так я назову этот эфир. Как вы думаете, зачем нужны гвозди, кто меня слушал от начала до конца? Напишите, зачем нужны гвозди. Насколько для вас было полезно то, что сегодня вы с утра услышали. Пока жду, вы напишите, зачем нужны гвозди. Напомню еще раз, неважно, сколько вам лет. неважно, сколько вам лет. Если вы сегодня в интернете, у вас есть величайшая возможность. Из 8-9 миллиардов, не знаю, сколько сейчас растет количество миллиардов людей в интернете, вы найдете 7-10 человек для роста. Совершенно верно. Спасибо вам, Ярослава. Но этот рост тоже нужно понимать, как конкретно ты понимаешь свой рост. Фокус внимания должен быть, а как ты понимаешь, что ты растешь? Потому что люди часто пишут о процессе. Я вот сейчас вот тренирую, тренирую своих учеников. Мы не описываем процесс, мы описываем результат, который люди получат. Это тоже блуждение мозга вот где-то там, непонятно куда. Поэтому у меня есть такое, такая практика, называется практика зубная щетка, как управлять своим мозгом, фокусом внимания. И это будет практика на, тоже на трехдневном интенсиве. Поэтому я вам очень благодарна за то, что вы сегодня были в эфире с утра. Мне напоминаю, что не важно, сколько вам лет. Важно, что у вас в голове, насколько вы готовы критически мыслить по-взрослому, видеть, что происходит в мире, понимать, кому вы и что вы продаете, отслеживать, оживить тело и успокоить мозг, любое рождение через боль. Супер! Да! Да! Супер! Я благодарна вам за это. Вообще, к кинезологию, просто к ней отношусь с очень большим уважением. Я считаю, что это э, тот э, вид, деятельности, который еще не востребован до конца, за ним будущее большое. Если его правильно поднять, раскрутить, понять через понимание сознания и подсознания, сознания бессознательного, потому что подсознание, а дальше идет бессознательный, глубокие слои. Так вот, в моем понимании, как психофизиолога, тело помнит все, и через тело мы мозг оживляем. Опять же, через мозг мы находим Боли в теле. Вчера работала с двумя своими ученицами, одна работает через силу, тут вот в горле там у нее вытаскивали боль, ну, понятно, условно, и она работает через силу, продавая свои продукты людям, делая, делая консультации. Нашли две причины, которые были в горле, которые не пускали, и эти причины были в детстве. То есть через мозг, через сознание мы из тела вытаскиваем то, что нам мешает. Это психотерапия, я это тоже даю в своей программе. Дальше, если человек приходит к хорошему кинезиологу, качественному такому, толковому, то через тело можно освободить там тысячи зажимов, но если человек идет к конкретным запросам. То есть я считаю, что как аллопробное дыхание, как... Разного рода э, практики тела, через тело. Это работа с мозгом. Это работа с э, сознанием и телом. Это комплексная, крутая работа. Поэтому я вам буду очень... Э, вам тоже, Александр, спасибо. Теперь ждите на очередь, если хотите, на консультацию, аж после 30 числа. А пока рубите дрова тем топором, который у вас есть. Ну и, друзья мои, спасибо вам огромное, что вы сейчас вот подписались. Напомню еще раз, что... В то, что вы делаете, после того, как у вас будет, того, у вас будет прописано четко позиционирование, кому вы и с чем вы помогаете, программа «Умение продавать на консультациях» только потом на вебинарах, запоминайте, что я сейчас говорю, только потом ставить на продвижение. Обязательно. Без притока новых клиентов. Это как выжженное поле. Люди привыкли, слушают тебя, слушают. Удалять их не обязательно. Вот у меня есть email-рассылка в чат-боты и на ютуб-канале, в фейсбуке, в инстаграме. Ну, тут сейчас подписалась там за два дня, благодаря марафону, рекламе, подписалась, по-моему, это человек 2008. Ну, и что? Ну, подписались, для общего количества будет. Но это же не все мои люди. Для того, чтобы этих людей поддерживать, чтобы они захотели идти, нужно выходить с таким эфиром, писать что-то, да, какие-то розыгрыши. Хотя я против розыгрыша, если честно, я против розыгрыша. Я считаю, что розыгрыши это для маленьких детей. Взрослые, осознанные люди. Хотя можно, мы же все дети, можно какие-то розыгрыши проводить. Кстати, я тоже что-то проведу. Ладно. Один раз когда-то проводили, может быть, и проведем. Вот. Поэтому нужно вкладываться в свое продвижение, иначе ничего не будет. но только после того когда вы поставили себя четко себя спозиционировали, прокачали себя через продажи, увеличили свои потенциалы мозга, убрали какие-то боли блоки из тела. Хорошо друзья мои Итак я жду вас на интенсиве быть честным собой, конечно, мало того, вот смотрите, вот я сейчас вышла в эфир, сейчас я еще не успела обливаться, я хотела этому Александру дать за 15 минут, думала, он, мне он понравился, как он написал, думаю, я сейчас быстренько за 15 минут дай ему пользу, пусть он, пусть он уже идет, продает дороже свои продукты, но он не воспользуется, возможностью я в этом варианте, у меня потоком понесло, думаю, сейчас сделаю эфир, я еще не обливалась, и зарядку еще толком не делала, сейчас буду делать зарядку, а нет, у меня английский через 15 минут, М, блин. Ну ничего, я все равно сделаю зарядку и обольюсь. Это мои, мои ритуалы на каждый день. Дальше день должен быть расписан. А расписан, если вы не планируете удачу, то к вам придет то, что вы не планируете. Понимаете, о чем я, да? Поэтому планировать надо, фокус внимания держать. Я об этом буду тоже говорить на трехдневном интенсиве, как удержать фокус внимания, как сделать так, чтобы к вам приходило легко описать то, что есть сейчас, зафиксировать, а потом посмотрите, как после гвоздей. Да, тоже такое может быть. Угу. А, ожидать, так, это уже я читала. Итак, друзья, если вам была полезна наша встреча, поставьте это единички до 10. А я приглашаю вас на трехдневный интенсив. Шапкой профиля будет а, этот интенсив. Он будет бесплатный, но после того, как он закончится, я сделаю его платным. Это будет платный, платный продукт, потому что там будет множество полезного, которое вы уже сможете применить, даже если у вас не хватит денег пойти в программу. Но про, про не хватит денег пойти в программу – это отдельная тема, потому что если вы не платите, то и вам не платят. Если вы не проходите вот этот дискомфорт, эти гвозди через «заплатить больше, если нет, то надо больше заплатить» вот расширяете свою физиологическую емкость такую, да, и психологическую, тогда и к вам будут приходить. Насколько вам было полезно, десяточки, вижу, спасибо вам огромное. Записывайтесь через консультацию и записывайтесь на клюневный интенсив. Я еще буду выходить в эфире, будет много полезностей. Я еще обещала про клиповое мышление, обещала, ну, по тайм-менеджменту я отдельно дам в своей группе, как правильно использовать тайм-менеджмент, чтобы достигать результатов. Практика, зубная щетка, как держать фокус внимания тоже дам на интенсиве. Ну вот, спасибо вам огромное. Всех, благ жду вас на интенсиве. Пока-пока. Я вас люблю. Спасибо, разлачка.